привет привет и добро пожаловать на мой канал очень давно не было влогов и сегодня я решила с вами поделиться как я буду сажать рассаду хочу сегодня я посадить томаты я купила томат вологодский скороспелый несколько пакетиков и еще я хочу сегодня посадить рассаду перец сладкий а, тоже тополин первый раз такой сорт взяла и также на окне я уже высадила одни перцы и жду когда они взойдут все вам покажу со мной олечка она тут кушает да оль У -у -у. пьет чай вот смотрите для того чтобы сажать рассады я себе купила вот такой мини парник Фикспрессе фикс я взяла, дешевый он достаточно был, поэтому решила взять, в него я посажу помидорки. И вот такие вот горшочки для перцев я купила в Леруа Мерлен, тоже недорого стоит. И также у меня здесь два вида грунта, один вот такой вот грунт 10 литров специально для рассады, очень хороший, озерного самопропелля. Вот э, хорошие рассады и вторая универсальная рассада. Я в нее уже посадила чеснок и лук на окошко, чтобы была зелень. И также. Сначала возьмем с вами ножницы и, и откроем наш парничок. Так, и отсека. И также тут еще крышка вот такая вот крышечка у него чтобы потом уже когда мы посадим накрывать очень удобно вот. пока мы ее отложим так как она нам сейчас нужна. будем нашу рассаду универсальная так немножко осталось будем закладывать наши рассаду. Ничего тут сложного нет, просто закладываем деньги в стаканчики. Так. Пачкам тут все ударяю. Uh -huh. откроем большую. Uh -huh. Откроем. Красиво. Мама? А, а это какой-то да! А много нельзя туда, вот на В каком грунте лучше растут семена специально для рассады или универсально? Мама. А у тебя много пощечков? Много, да. Мнечку томатов. Там еще укроп. Открываем пакетик. Так, мама, надо что вот, вот, вот. Три баны. Один, два, три. Закладываем. Почитала про Молодец, Оля. Их много. Mm -hmm. Это один, это два, это три, это четыре, это пять. И два. Mm -hmm. Mm -hmm. последний а, Мама, а это, что? А это перчик. перчик у тебя перчик у меня томаты Томатный. у меня томаты семечки томатов а вот я позже посажу можно еще некуда лёд сажать еще ты посадила вот теперь прикапываем не очень, чтобы глубоко. в то же время, если мы будем поливать, чтобы... Так, вот так наша форма выглядит. Теперь возьмем нашу личку с водичкой теплой и аккуратно польем. А, а у тебя классная речь, да? Угу. Где могу взять? Ой, ты, ты, да, О, не Да. Так. Вышло. И накрываем. Вс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 По мере того, как земля подсыхает, поливаем.